24 числа будет Пасха э, православная, а 15 началась э, Пасха, но это условное название Пасха, еврейская, иудейская. Там э, на самом деле называется как? Писах. Пицах, праздник Пицах. Писах, да. праздник Писах. Писах. Праздник Писах. Я чуть позже скажу об этом в чем разница и почему они так вот значимы для всех народов. Да, дорогие, спасибо за поздравление, стильное верное воскресенье. И э, я часто получаю на православную Пасху, но, видимо, я сама так настраиваюсь, потому что, э, в общем-то, суть одна. Э, получаю послание от Иисуса, ченнелинги, и каждый раз он напоминает о том, что эти дни, это своего рода такие реперные точки, как вот кто делал, допустим, не знаю, там суджок-терапию или что-то связанное вот с иголочками, да, знает, что есть такие активные точки, точно так же и вот дни, когда такие важные праздники, это своего рода дни силы, как места силы, так и дни силы, которые очень важно правильно намеревать, правильно проживать и вот Этим тоже они сильны, поэтому наше мероприятие приурочили именно к этому дню. Да. Дело в том, что сегодня открытость сердца и сознания очень большого количества людей в мире, потому что даже не относящие себя к той или иной конфессии христианской, все равно чтут эти праздники, празднуют по-своему, так что... Сегодня действительно благодатное время заложить очень важные посылы в открытое сознание, в открытое сердце каждого человека. И мы это с вами сделаем. Мы с вами сегодня будем рассматривать очень важный вопрос, потому что, как вы уже знаете, мы в своих советах, на своих советах семей, мы формируем будущее. Мы закладываем то, в чем мы будем жить завтра и послезавтра и так далее. То есть мы таким образом с вами формируем то пространство, в котором хотелось бы жить, хотелось бы, чтобы жили наши дети, наши потомки, чтобы жили наши страны. И вот это сегодня мы делаем сегодня. Да, почему сейчас часто мастера говорят о том, что очень важно сохранять спокойствие, помимо того, что это важно для нашего здоровья и прочее нашего климата семейного, и а, намеревать и именно то, что ты хочешь, потому что а, то, что а, мы, наша жизнь, она формируется нашими намерениями, посылами, мыслями, но немного задержкой. Поэтому то, как мы сейчас живем, как мы реагируем, тем самым мы создаем наш следующий шаг, следующий шаг нашей реальности. А, ну, вначале я, так как все-таки пасхальное время, я несколько слов скажу. А, вот этих праздниках Опазки и Писахи еврейскому, праздники Писах. Почему они такие значимые? Потому что для евреев это очень важный праздник. Это 15 апреля. Он начался, он длится неделю. Это выход евреев из Египта, выход в свободу, в свободное свое существование. Потом они создали свое государство и так далее, и так далее. То есть это такой значимый для, них, значимый для них время. Ну а для христиан, как православных, так и католических, эти Пасхи, они говорят об очень важном событии, когда Христос, Иисус, он преобразил вообще сознание людей. Он показал, что можно жить вечно и пришел в этом образе. Прошел преображение и пришел снова в жизнь. Вот это вот очень важное событие в жизни христиан. Поэтому вот эти праздники и у идеев, и у христиан называются, в общем, праздником Пасхи. Да, дорогие. И сейчас действительно такой важный период, когда мы пожинаем в какой-то степени плоды, вот этого предыдущего периода, начиная с Нового года нашего календарного. И что произошло, какое отношение это именно к Пасхе имеет. Сейчас дело в том, что уже можно сказать, что вот то самое Христосознание, оно все все плотнее проявляется на Земле, то есть с высших планов проявляется в наших сердцах. И казалось бы, да, такие события трагические, какое Христосознание, это именно особенность, вот какой раз напоминаем, нашего мира, эксперимента проводимого именно в нашем мире, эксперимента двойственности, то есть из познания, то есть с помощью познания да, и проживания, в какой-то степени, да, большой степени тьмы, вот этой пандемии, дальнейших событий, вот эта тьма, она нам позволяла раскрыть и сделать более ярким свой внутренний свет. И действительно так, Это эти события, они во многом именно для этого происходило. То есть вот есть условия таких экспериментов, да, из двойственности все рождается. Поэтому с помощью вот этих событий мы раскрывали свой внутренний свет и выходили из этих противоположностей. Дальше еще будем в посылах про это говорить. Но сегодня мы посмотрим на религии глубже. Не просто как на духовные институты, а о том, что же они представляют сегодня и что будет с ними завтра. Это очень важно. И мы, вы знаете, в своих посылах мы формируем будущее. Так вот, и будущее религии тоже мы имеем право об этом говорить. И тоже формировать события будущего для религии. То, что каждый из нас не раз проходил те, да может быть все религиозные конфессии, и в своих жизнях и имеет в общем право говорить об этом, потому что все пройдено через жизнь. Я даже хочу сказать, что вот еще одна особенность объединяет вот эти Пасхи христианские и еврейскую еврейский праздник тем, что они оба эти праздника основаны на крови. Выход вот, в ночь с 15 на 16, когда был праздник Писак еврейский. В эту ночь в Египте было, были убиты все первенцы. В каждой семье первый ребенок был убит. Таким образом, вот еврейский Бог доказывал, что он силен. И египтяне вынуждены были отпустить после этого. То есть, понимаете, вот с такой, на такой трагедии стоит этот праздник. На праздник Пасхи, Рождества Христова, его преображения, его тоже, он тоже стоит на крови, на крови Иисуса, на распятии. И тоже, в общем-то, на трагическом таком событии. Вот это, вот это все не просто так. Это заложило в религии ту базу, на которой все, все в дальнейшем и развивалось. Да, казалось бы, не хочется сейчас вот у нас предпраздничный православный день, да, у католиков праздник, говорить еще вот при таких событиях о чем-то таком а, не совсем позитивном, но действительно мы для этого на этой планете, чтобы глубоко осознать, и, что вот этот опыт дуальности, опыт борьбы, он не приносит своих позитивных результатов, что он ведет в никуда. И много-много раз наша цивилизация погибала, перезагружалась, да, именно из-за того, что с помощью борьбы пытались люди, свои ценности другим навязать, навязать сво свое мировоззрение, свой жизненный порядок. Но именно сейчас, почему мы говорим, что проявление крестосознания, сами уже энергии, выход из эксперимента состоялся раньше, в 2012 году, и само преображение Земли, те энергии, которые идут, они полностью вычищают вот эти энергии борьбы. Да, для кого-то сейчас... Момент выбора. И кто-то, возможно, признает, что он в очередной раз не смог отказаться вот от этой борьбы, не смог отказаться от сосуществования с негативными энергиями. Но а кто-то действительно сможет, большинство людей смогут преобразить любовью, в себе и вот в тех общественно-политических институтах, про которые мы говорим, энергии разделения, энергии борьбы. И Совет Семей, он именно направлен на преображение общественно-политических институтов. Это большая масштабность. Поэтому мы говорим именно про религии сегодня в том числе. Действительно, страхи, порожденные религией, образ врага, зло, враг инакомыслящие, неверующие, ну и так далее. Вот эти все а, а, религии заложили в, в сознание людей очень глубоко. И это проявилось. Да, мы говорим вроде бы и о прошлом, и, но это прошлое сегодня проявляется. Посмотрите, идет борьба. Идет борьба, причем а, с, погибают люди. И это как раз отголоски того, тех вот ошибок, тех вот а, того опыта, который был в эксперименте дуальности и мы, нам нужно сейчас выйти из этого состояния, стать над этим я вот в своих э, посылах ежедневных с точки опоры я об этом постоянно говорю находите другие точки опоры выходите на, на, на образ над, потому что э, обратите внимание, целая страна говорила о враге, о враге, о враге формировала образ врага и в какой-то момент э, наполнилась, переполнилась вот эта вот э, чаша и этим образом врага. И враг пришел на землю. На их землю. Понимаете? То есть все в нашем сознании. Мы все формируем. Друзья, для чего нам этот опыт исторический? Для того, чтобы мы сегодня жили по-другому. Сегодня не допускали этого. Но если уж допустили, надо понять, принять. И дальше не допустить подобного. И мы сейчас будем с вами еще и дальше пояснять некоторые вещи. Но сначала вот я... Прошу, Диана, вот два посыла сделаем, а потом пойдем дальше. Да. Сегодня, в праздник Пасхи, когда открыто сознание и сердце всех христиан, мы выражаем благодарность Иисусу за то, что Он показал путь к вечной жизни, воскреснув из мертвых. Благодарим. Мы благодарим Иисуса за то, что Он сказал и о другом пути к вечной жизни. Через саму жизнь в теле. Вот это важный момент. И, и теперь у каждого есть выбор. Это важный момент. В Библии есть такие слова. Христос говорит. Познавший Меня пойдет дальше, чем Я. Начнет формировать другую жизнь, чем Я. Понимаете? То есть он предвидел то, что мы можем встать над этим и пойти уже к вечной жизни не через смерть. И это действительно реально сейчас возможно. Поэтому, друзья, Христос не, не крыша, которая настоит над нами. Это путь. Он так и говорит о себе. Я путь, истина и жизнь. И вот этот образ такой. Давайте сегодня, сегодня в день такой праздник его воскрешения мы сегодня его возьмем в свои сердца и пойдем именно таким путем. Да, и мы ни в коем случае не против религии. На определенном этапе развития и общества, и отдельных людей этот институт помог помог от таких низких, плотских вибраций, каких-то просто проявлений, такого потребительства, перейти к осознанию, что есть что-то большее. И по сути вот в храме что происходит? Там вот ничего нет, естественно, плохого, против чего можно выступать. Но это просто вот тот самый посредник который сейчас в наших новых энергиях уже не нужен. По сути в храме... Создается такая атмосфера, с помощью которой мы соединяемся с Творцом. Вот эта атмосфера вся, она способствует вот этому соединению, И за этого благодарность религиям на определенном этапе развития. Но сейчас, вот сколько в ченнелингах, мне Иисус говорил всегда, общайтесь со мной напрямую, не должно уже быть никаких посредников. И как вот в одном из ченнелингов он говорил, что раньше я говорил просите, и дано вам будет. А сейчас я говорю, творите сами, творите радость, творите жизнь вечную в теле. На сегодняшний день, на сегодняшний день у нас только христианских конфессий более 5000. И каждая из них считает себя более истинной, чем остальные, и более близкой к Иисусу. И начинают бороться против других. В лучшем случае они просто терпят друг друга. Но никак не объединяются. И те, кто надеется объединить религии, не получится, друзья. По сути не получится. Потому что в сути каждой религии есть стремление. Стремление к власти. И стремление к своей пастве. И стремление сохранить свой бизнес. Поэтому невозможно их объединить, то, что у них нет базы для объединения, нет стремления к этому, то, что у каждой конфессии свои личные интересы. Что же тогда какой путь, если невозможно вот, сделать... Сейчас мы к этому придем. И вот за всю историю, что как, как получилось, Иисус сказал очень важные вещи, истины говорил, но как только он ушел, как только он ушел и. Многие увидели, что это учение очень сильное. Многие люди пошли за ним, пошли за его учением. И они увидели, что это хорошее средство для объединения людей. А объединив, ими легче управлять. И тогда создали культ, создали учение от его имени. И от его имени стали формировать религии. И от его имени уже стали действовать в жизни под его флагом, что только не творилось. Это и крестовые походы, религиозные войны, это убийство инакомыслящих, инквизиция. Инквизиция только в Европе, она по всему миру прошла, в том числе и в России, она по всему, только в Европе и только среди женщин уничтожила более двух миллионов женщин, утопили и сожгли во время инквизиции. Вот что-то, к чему привело вот это. То есть все шло для того, чтобы укрепить свою власть, пасту держать в страхе, держать под своим колпаком. И вот это такое стремление, оно сохранилось на, на все времена. И сейчас продолжается этот же процесс. Не такой, может быть, яркий, не такой видный, как во времена Инквизиции, но он продолжается, продолжается разделение людей. Поэтому религии в том виде, в котором они сейчас существуют, они, во-первых, не могут объединиться, во-вторых, они не могут, не могут избавить человека от страха, потому что они воспитывают в человеке страх, воспитывают в человеке страх перед Богом, страх перед посмертным, там, перед Адом там, и так далее, то есть под всеми, они воспитывают борьбу, борьбу, и до сих пор вот мне сейчас. Вчера, точнее, рассказал один мужчина, что в Украине кувалдами верующие разбили памятник московской патриархии. Понимаете? Ну, то есть, продолжается вот этот процесс разделения, процесс борьбы. И это в религиях глубоко заложено. Невозможно это вытравить. Поэтому мы предлагаем другой путь. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек нашел Бога Творца без посредников. В самом себе. Вот это важный момент. Важный момент. Не создавать, не создавать культ. Не иметь посредников. Все внутри себя. Иначе, как только появляются посредники, у них сразу появляется стремление к власти. Стремление к к управлению, богатству, владеть территориями, душами людей и так далее. То есть любые посредники, так или иначе, даже самая благостная религия, она хочет, чтобы у нее было больше пасты. Но это естественно. И по законам бизнеса это тоже все естественно. Но это не естественно для духовной сферы. Вот знаете, на примере, на примере сегодня праздник. Католической Пасхи. вот на примере католической церкви, мы рассмотрим, как она формировалась. Помните, ну, кто читал Библию или про историю, просто знаете, что христиане после ухода Христа, да и во время его уже были гонимы. Гонимы до такой степени, что Христа даже его распяли. И кто распял? Римляне. Римская империя тогда владела миром. Она владела всей Европой, в том числе и Англией, и Северной Европой. Она владела и Ближним Востоком, Египтом и так далее. То есть это была мощнейшая Римская империя. И вот, и вот она, но она была уже на пике и уже начала деградировать. Она начала уже деградировать. И здесь появилось учение, которое сплати, сплачивало людей. Римляне боролись с этим христианством долго, пока не увидели, что это невозможно вытравить, потому что это глубоко в людях пробуждает любовь. И они тогда, не сумев уничтожить это учение, они решили его прибрать к рукам. И они сформировали, сформировали структуру управления, которая стала управлять всеми верующими, и вот создали вот этот вот институт управления, институт католической церкви, Ватикан, то есть совсем. И пошла, пошла, выстроилась иерархия и все. И люди стали управляемыми. Уже в новом течении, в новом учении они стали управляемыми. Они уже не, с ними уже не надо было бороться. Наоборот, они стали инструментом. То есть религия стала инструментом борьбы, борьбы за власть в Европе и так далее. Все пошло, и Ватикан стал распространять свою власть. Таким же образом, на, по, этому, по этой же схеме, было создано и православие. Константинополь так решил, тоже через, увидев, что через эту силу, любви людей к, вот, к Христу, к его учению, решили тоже объединить, это все собрать и взять в управление. И создали православную церковь. Дальше И дальше больше все, в общем-то, религии. Тот же Владимир, князь Владимир, он же тоже взял эту религию для того, чтобы лучше управлять людьми. Потому что Управлять людьми, которые свободны, а славяне были свободны до этого, до крещения. Но ими управлять было сложно, потому что у них не было одной объединяющей силы. А здесь взял, он выбирал, помните по истории, он выбирал разные религии, посмотрел, ему очень понравилась именно православие. Он взял православие, хотя мог бы быть, выбрать и другое, но он выбрал вот это. И в любом случае произошло опять то же самое. То есть для укрепления власти, для объединения людей и взять их под контроль, он выбрал вот это христианство. И все пошло по одной схеме. По одной схеме все это было. Поэтому, друзья, если мы создаем, имеем культ чей-то, если мы имеем посредника перед Богом, то мы обязательно попадем под чьё-то управление. Обязательно. Это без этого нельзя. Религиозный эгрегор управляемый сам, и Он управляет людьми. И поэтому путь человека через себя, и Христос об этом говорил: не в храме, а в уединении будь с собой, и ты найдешь путь к Богу. Вот Его, его слова. И действительно, идя внутрь себя через микромир, можно очень быстро и легко дойти, проделать этот путь и дойти до Творца, до этой, до этой сути. Мы сейчас вот эту практику через микромир активно используем и в курсе пробуждения, в курсе пробуждения, как назвали хорошо. Эта практика есть, воспользуйтесь ей. и вы очень короткий прямой путь без всяких посредников, без эгрегоров, Вы найдете путь. К Творцу, к Его энергиям, к любви и к радости. Да, все на, этом, на этой базе будет строиться и на нашем предстоящем ретрите «Поток жизни», который уже скоро стартует 30 апреля, в вот этом мире. <сёк> да, <сёк> да вот, действительно. У нас будет как раз микромир активно использоваться, работа с микромиром будет использоваться вот на этом «Потоке жизни» ретрите. Ну, продолжаем дальше читать. Да, дорогие, Может, очень важно ваше участие, потому что то, что мы говорим Христосознание, сознание» да, раскрывается сейчас, то, что мы говорим «Второе пришествие», оно именно преображение сознания людей. Вот мы сейчас с вами а, прямые участники всего этого. Мы выражаем чистое намерение на преобразование религиозных, духовных институтов в организации исторического и культурного наследия. То есть не духовные, а исторические, культурное наследие наше. Принимаем, оставляем. Так как религии сегодня не могут определять духовный путь цивилизации из-за того, что не воспитывают человека-Творца, а держат в теле раба Божьего. Из-за того, что религии воспитывают страх перед Богом, властью. Из-за того, что создают образ врага и выводят человека на путь борьбы со злом с инакомыслящими, с неверующими. С да, да. да, сейчас Вот это как раз об этом, друзья. Это путь. То есть мы предлагаем религиям уйти с духовного пьедестала. Потому что духовный пьедестал привел к тому, что мы уже в 21 веке даже уже боремся. И все еще боремся. Ну, уже хватит. Уже эксперимент дуальности закончился. А мы снова выходим на путь борьбы. Потому что в каждом из нас... Сидит вот это, страхи сидят, сидят образы врага, и образы врага обязательно, как мы думаем, так мы живем, это обязательно реализуется. Со злом, с да. дьяволом, с, с, с, с дур, другим народом. Я еще раз вот, эту истину повторяю, уважаемые друзья, как бы не было больно, но посмотрите, целый народ воспитывали несколько поколений на то, что образ врага это Россия. Россия, враг, россияне, москали и так далее, и так далее. Все это шло. И в конце концов враг состоялся. И враг пришел в дом. Понимаете? Без этого нельзя. Это закон природы. Как ты думаешь, так ты живешь. Если ты думаешь о враге и видишь его, то он обязательно проявится перед тобой. Надо быть над этим, выше этого. И тогда ты вне врага. И он не будет, не придет в тебя в дом. Мы выражаем чистое намерение на раскрытие глубочайшей и безусловной любви Христа в каждом человеке и устранение всех страхов. Страхи находятся только там, где недостаточно любви. Вот э, здесь тоже небольшое пояснение. Друзья, не заблуждайтесь. У кого есть страхи, имейте в виду, это ресурс любви. Значит, в этом в этом страхе, за этим страхом стоит вам дверь, которую надо открыть и ее наполнить любовью. Это пространство наполнить любовью. Вот это вот очень важно. Здесь недостаток любви. Раскрывайте любовь. А любовь раскрывать реально нужно. Мы вот, даже на тех же простых примерах вот, это, рубрики Точки опоры» мы постоянно об этом говорим, как раскрывать любовь. Вот завтра, на завтра я приготовил Точка опоры, как э, общение с природой. Как через это раскрывать любовь и так далее. Много способов раскрыть любовь. Это ролик, ролики и в Инстаграме, да, в ленте и в Телеграме, гармоничная. И в Ютубе. И, в, в YouTube, и, в и в Где можете найти. Мы выражаем чистое намерение на устранение в сознании каждого образа врага, идеи борьбы так как это лишает человека свободы и любви. И когда тот кто-то говорит, я свободен, я могу там перемещаться туда-сюда, у меня другие свободы, и я могу выражать свое мнение, да, но если у тебя есть образ врага, ты не свободен. Что бы ты ни говорил, у тебя уже есть четкое ограничение, ты не свободен. И это заблуждение, это иллюзия, что ты свободен. Чтобы быть свободным, нужно не иметь врага, ни в человеке, ни в чем-то другом, ни в народе тем более. То есть нужно быть в любви ко всем. И тогда врага не будет рядом с тобой. Ты, он не проявится рядом с тобой. Да, дорогие. Энергия Христа давно на земле. И они с каждым годом пребывают. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы Христово сознание пробудилось в каждом человеке. Да. Ну вот я хотела прокомментировать я все вот такие посылы каждый раз стараюсь применять к своей личной частной жизни что, в общем-то, не просто, мы тоже люди, так же, как и все, и мы высокочувствительные люди, то, что в нашей стране не пощеряется, да, такая высокая чувствительность. И я вот ежедневно проживаю все те чувства и эмоции, которые сейчас многие люди ощущают и в нашей стране, и не в нашей стране. Это, по сути, вот проживание такой психологической травмы. И очень важно отделять свои переживания от не своих. Вот это то, чем я хотела поделиться. Но опять же, у этого есть второй полис. Это как раз то, о чем я говорила в начале, то есть как эти события, которые происходят сейчас, способствуют пробуждению Христа сознания. Все очень просто. То есть проживая боль тех людей, которые сейчас в другой стране, да, вот, вот эту всю ситуацию, тех, кто очень переживает сильно большинство думающих, мыслящих людей в России, для них это тоже такая своего рода катастрофа психологическая, энергетическая. Вот это все ощущая. Да, важно отделять, что это не твое, но это и есть путь любви, как вот такого величайшего сочувствия. Значит, вот в религии говорится это сострадание, да, но вот поскольку мы от страдания уходим из а, вот этой двойственности, то это такое величайшее сочувствие, на которое можно уже... Вот я на это опираюсь, да, вот в своих переживаниях, что мы с этим делаем, что с этими делать чувствами. Я вот на этом сочувствии как раз это как рост любви в своей обычной жизни, как то, что позволяет мне еще ярче чувствовать других людей в любых бытовых ситуациях, чувствовать ребенка, который капризничает, ноет и, э, и реакцию свою. Вот у меня такая практика появилась в эти дни, Делать паузу перед каждой реакцией а, и проводить ее через фильтр любви и сочувствия. Прежде чем отреагировать на какой-то раздражающий фактор, я вот опираюсь вот на это сочувствие, делаю паузу и уже смотрю, как вот через фильтр любви я дальше смогу отреагировать. Это, конечно, пока не всегда удается, но это именно то, чему у нас сейчас учит э, реальность. Ощутить свои чувства очень ярко, поскольку мы долго были в голове, в ментале, да, э, автоматические действия совершали это очень далеко от христосознания, от пробуждения. пробуждения в опоре на чувства, чувства, связанные напрямую с любовью, безусловно. Вот сейчас нам такой дан духовный опыт. Да, Диана напомнила, действительно, мы, наша семья, <coughs> очень тонко воспринимает мир. Для нас, например, новогодние праздники – это, про, это не про похмелья. То есть страна пьет, мы, мы в похмелье. <с> То есть мы все это очень тонко ощущаем. И сегодняшние события, события и России, и Украины для нас неразделимы. Это. это все одна боль. Одна боль. И мы это очень хорошо проживаем. Это сказывается на наших отношениях. Это очень напрягает наши отношения. И с ребенком, и ее, и дочь напрягает. И нас. И... То есть нам приходится очень много работать с тем, чтобы не сорваться, чтобы выдержать вот ту паузу, как-то успокоиться, шагнуть подняться над этим, шагнуть в другую реальность, друзья. И мы чего я вам советуем? Это очень важно сейчас. Именно так жить осознанно и с любовью. Да, дорогие. И вот дальше продолжу. Да, в чем здесь развитие крестосознания? Вот в текущей ситуации. Вот то, что ты, вот эти моменты, когда всплывает напряжение, какое-то раздражение, и ты э, думаешь, как отреагировать, да, это один этап, включать внутреннего наблюдателя, делать паузу. Следующий этап, уже если произошел э, срыв или произошел, вы э, почувствовали, да, что вот в этом моменте могли сорваться, то вы здесь смотрите, какие еще, в каких сферах у меня присутствует борьба или сопротивление. Вот это вот сопротивление, да, а, негатив, любыми можно назвать а, словами, это вот значит, эта ситуация вскрыла, где вот это есть неприятие, борьба, сопротивление, неприятие каких-то своих а, черт личности или другого человека, который тебе в этой ситуации их подсветил. И это все исцеление, а, для исцеления любовью, для восстановления мира внутри себя. Вот то, о чем мы говорим, как вот это Христосознание реализуется. Снять борьбу, преобразовать, исцелить любовью там, где есть неприятие и борьба внутри себя. Ну что, друзья, завершаем наш процесс. Благодарим вас за сегодняшний день. Еще раз поздравляем с Пасхой. Впереди неделя, страстная неделя православная. Очень напряженный момент, потому что всю неделю в церквях говорят, будут говорить о смерти. И тем самым, опять же, как мы думаем, как мы живем. О смерти, о смерти, вот он погибнет, там прочее. Все, понимаете, и песни, ну все, псал, ну все об этом. И это сильно напрягает, как правило, в страстную неделю очень много происходит негативных событий. Есть статистика даже. Потому что разговор о смерти, мысли о смерти, они работают. И вот эта предыдущая неделя тоже была непростой. Очень непростой. Наверное, многие оценили. Потому что весь мир, католический мир, тоже говорил о смерти. Тоже была страстная неделя, только в католическом мире. И это тоже сказывалось на всех, на всех уровнях. На всех уровнях, и в том числе на событиях в Украине, имейте в виду Все взаимосвязано, все взаимосвязано. Поэтому, пожалуйста, в эти дни, в эту страстную неделю, максимально будьте в любви. Максимально будьте над всем этим. Уберите вот это с, с, все страхи. Нет страха, вы божественное существо. И ну, здесь много об этом говорить можно. Точки да, опоры. Да, слушайте точки опоры. Смотрите точки опоры. Участвуйте в наших э, проектах. Вот. Курс пробуждения это просто фантастический курс, который выведет вас за пределы всего. И вы будете и работать со своим микромиром. А это самый короткий путь к Творцу. Самый короткий путь к Богу. Без всяких посредников. И причем это замечательная практика по мощнейшему исцелению всего того, что в тебе есть больного. От болезней до каких-то установок, программ, комплексов, имплантов и так далее. То есть путь через микромир самый эффективный. Поэтому, друзья, до, до следующей встречи. Благодарю вас еще раз с праздником. И готовьтесь к празднику православному. И тоже зайдите туда вот с этими посылами, еще свои, включите свои мысли. Каждый творец, проявите свое творчество. И нас, как всегда, на нашей основе, что мы сегодня заложили, создайте свой процесс, свои посылы, свою реальность. Благодарю вас. До свидания. Благодарим за сотворчество эфира. Все сохрани.